Всем привет дорогие мои! Сегодня я буду тестировать свою чугунную сковородку, которую на днях я прокалила. И если вы стоите перед выбором, как правильно подготовить чугунную сковородку к дальнейшему ее использованию, ссылочку я оставлю под видео. Так как сковородка у меня блинная, соответственно мы будем на ней делать блины. И поэтому сегодня я хочу ее протестировать, получится ли у меня красивые ровные блинчики, либо же первый блин получится комок. Поэтому сейчас я заведу тесто блинное и мы узнаем. Если вам интересно, интересен рецепт блинного теста, смотрите под вот видео в описании. Я сейчас быстренько взболтаю все и буду пить. блины, Тесто мое готово. Сейчас я хорошенько разогреваю, прям накаливаю свою чугунную сковородку и будем жарить на ней блинчики. Сковорода моя нагрелась, я ее сейчас смажу кусочком сала, а можно сделать это при помощи растительного масла. И буду жарить первый блинчик. Ой, блины, блины, блин, блин, блиночки мои. Ой, блины, блины, блины, блин, блиночки мои. Мы блин, блин, не блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блины, блины, блин, блин, блин, ну вот, отлично. Как оказывается, первый блинник, этот метод, который я использовала для прокаливания сковородки, оказался эффективный. Поэтому, если вы в поиске того, как обработать и подготовить сковородку в дальнейшем ее приготовлении, приходите мне за посылочки. Так, ну что, дорогие блинчики, я свои... Прожарила, как оказывается, способ прокаливания сковородки оказался эффективный. Блин, не получился комом. Меня это очень сильно радует. Надеюсь, эта сковородка мне будет служить долгие-долгие годы. Ну, а мы с вами не прощаемся и увидимся в следующих видео. До новых встреч!